Всем привет! Сегодня я вам покажу плагин на антикраш сервера Minecraft. Это переход, короче. Для начала переходим по ссылке в описании и скачиваем файл, после чего кидаем этот плагин на свой сервер и запускаем или рестартаем после чего у вас появится папка антикраш заходим в нее и открываем файл config.email и листаем до 20 строки там у вас будут написаны ники создатели этого плагина можете их заменить на свои а лишь не удалить вот прям вот пример как работает данный плагин